Работа в Польше с зарплатой от 10 тысяч злотых и выше. Так называется это видео, потому что в нем я расскажу вам о той вакансии, которая, возможно, появится в скорое время, о работе, на которой вы сможете зарабатывать от 10 тысяч злотых в месяц и выше, если, конечно же, вы будете являться специалистом в этой сфере. В общем, если вы заинтригованы, уставайтесь поудобнее и поехали! Что ж, для тех, кто, возможно, смотрит меня впервые не в курсе, хочу сказать, что я работаю рекрутером в польском агентстве по трудоустройству «Проект Плюс» и набираю людей на работы в Польше. До недавнего времени вообще в основном это э, были вакансии... Ну, для разнорабочих и для специалистов но на специальности в основном строительные, так сказать, черновые работы сварщики, слесари разнорабочие на различные производства, заводы ну и все в этом духе но возможно в скором времени появится совсем иная работа. Возможно, в скором времени появится вакансия программистов Польше. А именно, если после этого видоса кто-то из вас отзовется, кто-то из программистов, то мы сможем заключить контракт с одной серьезной польской фирмой. И, собственно, появится вакансия программиста, на которой зарплата будет минимум 1010 10 злотых. Ну, соответственно, и выше. Ну, все зависит от того, опять же, отзовется ли кто-нибудь. Потому что если мы заключаем контракт, мы в нем подписываем обязательство о том, что найдем данного рабочего. Вот, поэтому, не знаю, смотрят меня программисты вообще, интересуются ли программисты работы в Польше. Если да, то, пожалуйста, отзовитесь, напишите либо в комментариях под видео, либо позвоните или напишите мне по номерам телефонов, там Viber, ватсап. Сейчас эти номера появились в нижней части вашего экрана, это мои польские номера. И, собственно, обсудим этот вопрос. если такие люди будут, если будут звонить и появляться программисты, то, соответственно, мы подпишем контракт, появится эта вакансия. Опять же, подробное описание вакансии будет, если кто-то отзовется. Ну что ж, друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Если вы хотите быть в курсе всех актуальных вакансий в Польше, ссылочки вы найдете в описании к этому видео также списком всех актуальных вакансий вы сможете пройти по ссылочке, которая появится в конце этого видеоролика, в нижней левой от меня части вашего экрана. Это будет ссылочка на мой официальный сайт antonbeluk.ru или же work workandlife, сайт о жизни и работе за границей. Там будут все актуальные вакансии, списки всех вакансий. Пройти вы туда сможете всего в один клик мышки. Поэтому очень рекомендую. Также, если вы еще не подписаны на мой канал на YouTube, обязательно подписывайтесь на него. Если хотите быть в курсе всех самых актуальных интересных работ в Польше, вообще в курсе всех классных интересных тем, связанных с жизнью работы за границей, подписаться на мой канал вы сможете, нажав на кружок с моих фотографий, который вскоре появится в верхнем правом от меня. В углу вашего экрана чуть ниже появится ссылочка на канал польского агентства по трудоустройству «Проект Плюс». Туда также настоятельно вам рекомендую подписаться. Пишите комментарии под этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Ставьте лайки либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. А всем пока!